Всем привет, дорогие друзья, подписчики, ну и конечно зрители. Представьте хотя бы на минутку, нашей планеты нет, ее уничтожили атомные взрывы, какие-то необычные ракеты. Но и все-таки, что будет дальше, если человечество останется без имени? Слово того, что я хочу вам показать, просто подпишитесь на этот канал. Досмотрите необычный видеосюжет, ибо вам будет все понятно. Ничего я раскрывать не буду, потому что мир зависит как раз от людей, которые они делают с нашей планетой. Еще множество лет назад, а именно несколько десятых, множество людей поддерживали о мире и процветании, но случилось то, что может одним днем изменить весь мир США Россия Китай Украина Германия и все остальные другие страны знают что имея необычное вооружение можно изменить планету Земля навсегда Я хочу вас достучаться о том что происходит по всему миру не только военные действия, но и мирные, природные, климатические. А то, что скрывается, вы должны сами увидеть, что от нас скрывают правду. Люди уже давным-давно не знают правду, а верят в ТВ, радио или какие-то лживые СМИ. Я предлагаю вам посмотреть необычные видео, которые засняли очевидцы и если у вас будут вопросы к этим видеосюжетом вы можете оставить в описании или просто комментарии ну а в общем дорогие друзья досмотрите до конца вам будет интересно знать что происходит по всему миру от россии до канады ну а так я с вами прощаюсь на сегодня я заканчиваю свой видеосюжет.